А первая прибыль мне поступит на баланс уже через минуту. Желаю всем приятного просмотра. Bitmoney24.com предлагает нам зарабатывать на 11 тарифных планах. Все они идут сроком на 24 часа. Первый тарифный план 125%. Начисление прибыли в конце срока. Второй тарифный план 150%. Третий 200%, четвертый 300%, пятый тарифный план 400%, шестой тарифный план 500%, Начисление прибыли каждый час. Седьмой тарифный план 600%, восьмой тарифный план 700%, девятый тарифный план 800%, десятый тарифный план 900% и одиннадцатый тарифный план 1000%, начисления прибыли каждую минуту. Лично я буду заходить на седьмой тарифный план, то есть 600% за 24 часа. Проинвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит почти 120 тысяч рублей. Друзья, ну а каждую минуту я буду зарабатывать почти 100 рублей. Друзья, зарабатывать без вложений мы можем на счеты реферальной программе. Реферальная программа 5 уровней в глубину.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 Друзья, также в этом проекте будут отзывы от участников данного проекта. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Обязательно укажите свои платежные реквизиты. Но ну, а я сейчас создам свой первый депозит. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей, захожу я на седьмой тарифный план, то есть 600% за 24 часа. платежную систему я выбираю ПР. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный Payr кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошло 2 минуты, по моему депозиту прошло два начисления. Прибыль на данный момент у меня составляет 166 рублей 40 копеек. Ну а сейчас давайте мы с вами проверим проект на платежеспособность. Сумма для вывода 166 рублей, платежную систему я выбираю ПР. Моя выплата успешно подтверждена. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 164,43 рубля. 43 копейки. Выплата с проекта BitMoney24. Друзья, проект платит. На этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.